Брифинг у нас небольшой о тех мероприятиях, которые общественные организации и активисты подготовили к Дню Независимости. Этот день мы сегодня немного переосмыслили и о том, что вы приготовили, Елена Лавчинская, Виктор Штрубчанок и Наталья Малько, о тех мероприятиях, которые запланированы на единии. Лен, общую канву, так как вы организатор всех, по сути, мероприятий. В общем-то, приближаются праздники, такие торжественные День города, и Победы, и День освобождения Харков, и День независимости. Ты даже уже не знаешь, какой самый главный праздник. Мы посмотрели на как это будет праздновать Божий Совет, как эти праздники будут проходить в городе и в области и поняли, что без нас не обойтись. Потому что особенно убивают День независимости. Мы посмотрели то, что предлагает город. Это празднование дня рождения Парка Горького. Это, ну, это просто кощунство. Поэтому собрались силами, с какими-то с нашими, всей общественностью, в данном случае инициатором выступила я как представитель Евробайдана, и мы решили сделать праздник Харьковчана. Конечно, мы будем завладать все меры безопасности. Мы согласовали с милицией. Но обойтись в этот день без марша независимости просто невозможно. Конечно. День независимости нам сейчас дается очень тяжело. Мы видим на востоке сколько людей денег. Мы видим, как патриоты борются внутри страны. И просто не отпраздновать этот день невозможно. Мы предлагаем нарьковчанам митинг возле памятника Шевченко, как всегда, в 18.30. Здесь же будут выставляться волонтеры военные организации наши и скинный корпус Харьков-1, Слобожачина, будут стеты выставлять мы знаем такие организации волонтерские, как Патриот, Нагодой Солдата Ворохиня, они покажут харьковчанам и другие тоже, извините кого-то, если не назвала всех приглашают, чтобы харьковчан информировать, кто в Харькове действительно стоит за независимость Украины после митинга мы пойдем маршем независимости на площади свободы и там Харьковчан ждут большой сюрприз, потому что к нам приезжает легендарная группа ⁇ «Тень солнца ⁇ Все знают эту песню ⁇ Нехала козаки ⁇ Эта песня у многих военных стоит как ингбтон на телефонах. И этот концерт у нас не развлекательный, это патриотический концерт. Поэтому дух Харьковчан, конечно, патриотический. Поднимется, будет много военных придут тоже на этот концерт. И я думаю, что это будет достойное празднование Дня независимости. Прагие будут охраняться и батальонами, и правым сектором, и все будут помогать, и, естественно, милиция будет охраняться, все будет прочетано, мы ходили, согласовались с милицией почему машне независимость такой, как бы небольшое расстояние получается, чтобы это все было локально, чтобы не было никаких случаев, как мы помним, такая маш хотели устроить на Московском проспекте, это очень длинное расстояние, обеспечить безопасность было очень тяжело. Главная безопасность и главное патриотически на высокой ноте отпраздновать этот праздник. Мы приглашаем, там будут все демократические силы, там будут выступать на этом митинге военные, 92-й батальон и все наши военных организаций, которые у нас воюют сейчас. И все, в общем, все достойные организации будут выступать. Кольковчане, приходите. Мы, конечно, будем собирать средства для военных, э, волонтеры, которые будут приходить. И я думаю, что сейчас вы видите именно тем, никто вас не обманет, кто здесь будет выставляться, и вы будете видеть всех людей, которые занимаются помощью военных. Алина, еще раз четко, какого числа, в каком, в котором часу начала, и по времени снова же, когда концерт запланирован, в общем, по мероприятиям и в котором часу они будут проходить, и в какой день? Значит, в понедельник, 24 августа, мы все собираемся возле Тараса в 18.30. Там будет торжественный митинг и выставки волонтера. И военных наших всех организаций. После этого, где-то в половине 9, чуть-чуть раньше, мы выстраиваемся на марш независимости. Идем до площади Свободы. На площади Свободы будет установлена большая сцена. Будет выступать группа День Солнца. И Тень Солнца начнет выступать в 21.00. В котором закончится концерт? до 23.00. Кроме группы День Союза. Они будут два часа выступать. Такой, как бы большой концерт, на большой сцене, достойная группа. Да, спасибо. Виктор Трубчанов, а какие мероприятия, я так понимаю, это будет до Дня Независимости Ваши мероприятия запланированы. Снова же по пунктам, где, как, кого Вы ждете. Это мероприятие будет называться День памяти будут проходить в Тябско-гидропарке. Суть... Их, Какого числа? 23 числа. В которого? День освобождения Харькова. 23 августа? 23 августа, 14-й Гидропарка Гидропарк? Э -э гидропарк гидропарк и улица Шептовская, 17. Суть этого мероприятия будет заключаться в следующем. Это установка памятного камня погибшим воинам в период... Прошу обратить внимание с 23 по 29 августа в Харькове, в освобожденном Харькове. Эти люди были там же захоронены. Это далек батальон, так называемые чернорубашечники. Там были русины, армяне, русские, казахи, украинцы. Они пришли только. Со стрелковым оружием, хорошо укрепленной позиции фашистов, и там все привели на песочке, в жару, целую неделю их никто не мог убрать. И потом, после всего произошедшего, их просто взорвали. это белое пятно показать людям, что не такая уж веселая дата 23 августа 1943 года. После всего этого будет проведен молебен, при священнике разных конфессий будут открывать души погибших, будут приглашены ветераны которые участвовали, реально участвовали в этих боях, именно в этих боях. Будут присутствовать дети войны. Там вот замечательная женщина, которой была 8 лет. В то время она все видела своими глазами и все рассказывала. С такими жуткими подробностями, настолько живо, это в кино не увидишь. После всего этого мы перемещаемся на берег речки уды, и там фаши, песни военных лет, ну и, безусловно... Это а, поминальная оказывается? Безусловно, да, да uh -huh. И на Кормовской историю. Я могу еще рассказать немножечко об, об истории, как освобождался Харьков. Я думаю, что в контексте той даты, которая будет, вы все это расскажете и покажете. Да, да. я скажу, покажу. 23 число, это 23 число, день памяти. 23 число, день памяти, улица Шепутовская, 17. Всех приглашаем, кто хочет, раскрыть глаза и понять, как было на самом деле. Наталья Малько, Автомайдан. Возвращаемся к 24 августа. Наташа, что Ваша общественная организация запланировала на 24 августа До того, как пройдет 18.30 и марш, и концерт Да, 24 августа мы запланировали автопробег Раньше у нас, конечно, автопробеги проходили намного чаще Но в связи с тем, что активисты сейчас все заняты, кто помогает армии кто занят в других проектах, у нас их достаточно много. Мы сейчас проводим автопробеги не часто, под какие-то даты, под какие-то праздники. Вот. И сейчас будет автопробег 24 числа в 14.00. Мы приглашаем всех торговчан к вам присоединиться. У нас достаточно сейчас большие автопробеги, хоть они и не часто, но многочисленные. Это, это Мы хотим подчеркнуть, что Украина независима, мы хотим отпраздновать со всеми эту, эту дату и присоединиться ко, ко, все, ко всем городам Украины, потому что мы все-таки едины. Вот. И... То есть во всех остальных городах тоже будут подобные автопробеги? Во всех остальных городах будут и автопробеги, и празднования, и парад в Киеве. То есть это ну, для нас может быть, конечно, сейчас, в связи с тем, что война, это должно быть не такое празднование, да? но все-таки не нужно забывать об этой дате, не нужно забывать о дате независимости Украины. Вот, всех приглашают 24 числа в 14.00 и потом после автопробега мы присоединяемся к общему празднику, к общему мероприятию Евромайдана и других патриотичных организаций Харькова. А куда вы приглашаете, откуда старт? Старт супермаркет Билла 23 августа. Сколько автомобилей подразу планируете вот, на данном этапе, без присоединения? А, что-то поменялось, да? Извините, супермаркет била Клочковская, возле рынка. Сколько автомобилей от вас? От нас, ну вообще, от патриотов, ну именно людей, которые состоят в... Организация но ну, будет около 20. Но к нам всегда присоединяется очень много харьковчан. Мы планируем около 50 автомобилей. Маршрут, скажите, пожалуйста, Билы дальше. Э -э маршрут отбили. Э -э мы планируем Часто. проехать э -э по и потом э -э планируем э -э ну, вокруг города, да, там по Гагарина. По Салтовки, то есть охватить наибольшее количество районов города и завершить в центре на возле Шевченко. В котором часу 18.30. Мы планируем 18.30 подъехать к общему мероприятию. Наташа, что нужно при себе иметь для того, чтобы к вам присоединиться? Вы знаете, ничего не нужно иметь, даже машину не нужно иметь. У нас, как правило, не схватает в наших машинах просто желание, хорошее настроение, ну, желательно символику, но если ее нет, в принципе, мы этим поделимся и иметь. То есть, в принципе, хорошее настроение, позитив и доброжелательное отношение к людям. То есть 24 августа празднование общественными организациями активистами начнется в 14.00 на Клочковской возле центрального рынка супермаркет «Билла». Да, да. Там вы ждете всех, кто всех хочет присоединиться, объезжаете, присоединяйтесь в 18.30 к выставкам и тем мероприятиям, которые проходят Книги. возле памятника Шевченко. Да, возле памятника Шевченко потом формируется колонна, идет на площадь Свободы, и там завершается все, все концертом. Да. Знаете, хочется сказать, что поражает, что этот праздник нас всех объединяет. Знаете, вроде бы время идет, длительный срок, происходит, дорогие войны война где-то на Востоке, вроде бы, кажется, демократические силы где-то разделены, каждый занимается своим, но вот это как раз этот день, который нас объединяет, мы все придем и покажем, что все равно мы вместе. Да. Если есть уточнения, угу. есть вопросы? Нет. Спасибо большое. Ждем всех тарьковчан. Сначала 23 на на день, день памяти, а потом на 24 -й.